Также свободный десневой трансплантат является методом выбора при двухэтапных методиках, когда необходимо первым этапом создать ширину прикрепленной кератинизированной ткани, а затем это все совместит коронально в виде трапецилидного плоскута. В таких случаях противопоказано использовать эту методику. Это высокие эстетические требования пациента. Широкие, глубокие рецессии, конечно же, это верхняя челюсть. Эффективность метода относительно не велика при устранении рецессии десны. Поэтому тут очень важно понимать, что этим методом мы рецессию не устраняем. То есть не стремимся устранять рецессию, а мы стремимся создать мягкие ткани, прикрепленные. И эстетический результат далек от оптимального. Перед, любой, перед любым оперативным вмешательством мы проводим диагностику. У каждого из вас и здесь, и на работе должен быть протонтологический зонд, как его зовут. Узнали очень важный инструмент для того, чтобы определить пути клинического прикрепления, вот этого значения. После этого, то есть сейчас мы практически уже говорим о оперативном вмешательстве, о этапах оперативного вмешательства. Первый этап – это диагностика. Второе это местная анестезия. Очень важно делать адекватно местную анестезию по нескольким параметрам. Первое. чтобы вам не докалывать каждые 30 минут по требованию пациента. Если такое случается, это значит, пациент волнуется. Волнение пациента приводит к кровотечению. Кровотечение приводит к дополнительной анестезии. Это приводит к ускоренной операции. А это вызывает плохие последствия. Поэтому адекватная анестезия. Я не делаю анестезию с эптонестом, У любого хирурга это ультракаин, это убистезин. И очень важно делать анестезию далеко вглубь переходной складки. Не делать только по линии слиста десневого соединения. Очень глубоко надо И вестибулярно, и нёдно, и язычно. Рецессия десны операция по устранению рецессии, в области до 3-4 зубов, например, вот в переднем отделе, от 32-42 зубов, обычно длится забором трансплантата не более 80-90 минут. И для вот этой операции, для, для такого периода, достаточно анестезии в самом начале. Больше не нужно делать. Поэтому не нужно экономить, не нужно заботиться о здоровье человека, будто бы. Анестезия должна быть адекватной. Дальше мы проводим сглаживание поверхности корня. Вторая часть, на которую немногие обращают внимание, но которая приводит к осложнениям. Если этого не делать. Значит, на сегодня доказано, что можно использовать и ручные инструменты, и ультразвуковые скейлеры. Если вы работаете ультразвуковым скейлером, то мы обязаны обрабатывать как вестибулярную часть зуба, так и аппроксимальную, не забывая о язычной или дневной поверхности зуба. Если вы обрабатываете скейлером, Ручными простите, то вы обрабатываете только вестибулярную часть, а язычную не трогаете. Если вы используете ультразвуковые скелеры, то частота обработки должна быть регулярной. Я как делаю? Провожу анестезию. Пока анестезия действует, 4-5 минут обрабатываю скеллером. провожу некоторые разрезы. Когда нужно отдохнуть, от разрезов или от мобилизации лоскута, и еще раз, беру скейлер и обрабатываю. Какой еще залог успеха? Ни в коем случае нельзя сушить раневую поверхность хирургическими слюно -отсосами. Нежелательно касаться десневой ткани, в частности лоскута, сухими тампонами. Нежелательно использовать, какие бы ни было, ретракторы между лоскутом и поверхностью зубов. То есть не должно быть никакой травмы для лоскута. Пинцетом практически не работаем, а если работаем, то очень аккуратно и не оказывает никакого давления. Перед фиксацией трансплантата еще раз обрабатываю поверхность корней ультразвуком. Чем чаще, тем лучше. Но работать правильно, параллельными движениями, ни в коем случае не нанося травму зубу. Химическая обработка поверхности корня. Химическая обработка поверхности корня. Можно использовать готовые препараты в виде правгеля. Можно самому сделать тетрациклиновую мазь, лимонную кислоту. По научным данным ученые разделились на два класса. Кто-то говорит, что химическая обработка поверхности корня приносит результат, кто-то говорит, что это не влияет на результат. Я в 99% случаев не использовал не Готовые препараты не вручную изготовлены. Потому что достаточно мне только работы скеллером. И результат стабильный, рецидива нет, повышенной чувствительности это тоже нет. Если вы используете предги или другие кислоты, антибиотики, нужно быть очень осторожным. Не нужно делать большую массу и просто его положить на корень, чтобы она растекалась по костной ткани, по лоскуту. Вам необходимо всего лишь маленький участок обработать. Так положите маленькую капельку. То же самое касается использования эмодогена. Если кто-то его использует, то его тоже надо прям капельку. И если вы используете бразгель, очень важно 2 минуты, как указывается в, в листочке, 2 минуты его смывать физиологическим раствором. Если вы используете бразгель и эндоген, очень важно следовать инструкции, а именно там указано, что перед применением за 2 часа он должен быть извлечен из холодильника, и помещен в кабинет при комнатной температуре. Поэтому, если вы используете, вы посмотрите, он сейчас находится в холодильнике или в кабинете у вас. он должен находиться в холодильнике. Многие меня спрашивают: я использую МДКИМ и у меня нет результата, а тот, кто использует МДКИМ, у него результат есть. Я вас прошу прочитать внимательно инструкцию. Там указано что препарат Эндогейн, он не влияет на окончательный результат операции. На результат операции влияют мануальные навыки врача. Эндогейн – это 1% от того, что необходимо сделать во время операции. Не думайте, что если он стоит 15 тысяч рублей, значит, он должен отработать на 150%. Нет, он просто стоит дорого. Это просто одна капля денег. Поэтому не надо себя недооценивать. Поэтому если вы хотите добиваться результата, надо работать над мануальными навыками. Да, мы, мы сейчас начнем практику, поэтому сейчас мы дадим вам деревянные э, шпателя и будем в работать.